на ТНТ. Концертное агентство Эвентера представляет Большой тур Анни Лорак в Германии. Шоу Каролина на Бис. Новые песни. Только живой звук. Неповторимый голос. Анни Лорак в Германии. Заказ билетов на касару.д.е. Заказывайте авиабилеты по телефону в Европе, России и СНГ. Германия. 030-263-933-263. За две недели я должна объехать весь бывший Советский Союз, собрать команду сверхлюдей и остановить сверхзлодея. Стремительное наступление армады военных сил на столицу продолжается. Действующая армия оказалась бессильно перед натиском противника. Все попытки остановить наступление заканчиваются отказом всей военной техники. Не люблю я зимние разборки. Ага, из-за пуховика непонятно, кто качок, кто дрищ. Вообще эти геи хорошо устроились, да? Все, кто геи, знают, кто геи, а все, кто не геи, не знают, кто геи. И нельзя просто так узнать, кто геи, надо стать одним из них, и ты все узнаешь. И я в этом плане, как еврей, нахожусь в очень большой группе риска, потому что мне так интересно. Стендап на ТНТ. Завтра в 8 вечера. Только на ТНТ. Не люблю я зимние разборки. Ага, из-за пуховика непонятно, кто качок, кто дрищ. На Забава ЕУ вы найдете огромный выбор книг. Посуду и товары для дома. Детские игрушки. Золото и украшения. Средства по уходу за лицом и телом. Большой выбор продуктов на любой вкус. Подарки и сувениры. Забава на радость всем. Отдыхайте с нами. Travel.ru.de пакетные туры, отели, авиабилеты, аренда автомобилей, круизы и многое другое. Русскоязычный поиск, американские технологии, немецкий сервис, китайские цены. Travel.ru.de. Путешествие начинается здесь. Апрель 2017. Долгожданный подарок ценителям хорошей музыки. Море романтики и волшебство голоса. Юбилейный тур Валерия Меладзе в Германии. Билеты на сайте на